Всем большой привет! Начало апреля. Время пора заготовки кленового сока. Еще лежит снег, а клены начали уже давать свой сок. И с начала апреля можно уже заготавливать во всю клиновый сок. Технология заключена в следующем: нужно выбирать дерево не менее 10 сантиметров диаметром. И у меня технология такая. Я просверливаю на расстоянии примерно метр от земли отверстие с помощью шуруповерта и дрели с перевым сверлом. Перевое сверло диаметром от 10 до 13 миллиметров на расстоянии 1 метра. Чем больше диаметра, тем можно больше собрать этого кленового сока. Но максимально 13. Сверлится отверстие глубиной 2-3 сантиметра, не глубже. И в него забивается бинтик. Обычный бинт, стерильный, медицинский бинт, который продается и весьма дешев делается из него фитиль длиной примерно тоже 70 сантиметров и кончик бинта помещается в это отверстие он служит сборником сборником сока и одновременно очень важно что через него идет фильтрация этого сока а кончик его помещается в бутылку желательно от 3 до 5 литров то есть по фитилю стекает кленовый сок. И самое важное и ценное, что идет и концентрация этого сока. За счет того, что он обдувается ветерком и лишняя влага испаряется с этого бинта. И сок получается более концентрированным. То есть в нем больше кленового сахара. То есть до 10% сахаристость вот этим при этом способе сбора истечение сока идет в момент солнцестояния то есть вечером сок уже не бежит потому что достаточно холодно но этого достаточно вот у нас банка стоит вот эта бутылка уже стоит где-то с обеда вот до 7 вечера мы собрали около литра. Но это только начало истечения сока. Дальше будет больше. А потом в конце сбора вот это отверстие заделывается или варом садовым, или же какой-либо другой чопик, можно забить сюда пробку, и дерево не страдает. Вот с этого дерева собираем мы уже несколько лет с кленового. Спасибо всем за внимание.